Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для SharkBite 2. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него как всегда будет в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10-15 секунд и в принципе можете выходить. Так, вылетело с сайта, заново заходим значит. А, и теперь смотрите, у кого нету чита, заходим во вкладку Exploits. И здесь скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо Splash. Сегодня в ролике будут показывать Splash. Также напоминаю то, что Splash используется с ключ-системой. А, далее в поиске пишем SharkBuy2, нажимаем поиск. А, на данный момент пока что есть только один скрипт, потому что игрушка новая, буквально недавно вышла. Вот, в дальнейшем будет побольше скриптов на этот режим. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Значит, копируем его. Заходим в игру. Открываем чит. Вставляем скрипт сам чит. Далее заходим в настройки. Ставим DLL от CRNL. Напомню, то, что CRNL тоже используется с ключ-системой. И убедитесь, что у вас включена функция FixKickHero. Key потому что если эта функция у вас не включена, то, скорее всего, у вас вылетит с игры. И вам придется целый час ждать, чтобы прошла ошибка. Так, далее. Нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока мы с вами заинжектимся. Так, тут какая-то ошибка вылезла, еще раз нажимаем и ждем. Все отлично, у меня получилось заинжектиться, значит смотрите, ключ нужно получать раз в день. Также сейчас я вам вставлю небольшой отрывок видео, как я получал ключ от кранел, там немножко система получения поменялась, но сейчас я думаю вы увидите и поймете как это делать. Так, ну, в принципе, я думаю, вы поняли, как это все делается. А, далее, получается, открываем опять чит, а, нажимаем кнопочку Excut, и вот появляется скрипт. А, в принципе, функций немного, но есть самая одна крутая функция, это Instant Kill Shark. То есть, а, мы включаем эту функцию, берем в руки оружие, и смотрим, что сейчас будет происходить. Так, давайте сюда перебежим. Чуть-чуть скрипт отодвинем. Так, и смотрим, где у нас вообще акула плавает. Пока что ее не видно. Но, короче, как только она появится, то у меня автоматически начнет а, стрелять оружие по ней. И тем самым мы ее с вами очень быстро убьем. Но почему-то акулу я не вижу. Вот. Вот, все, выстрелы пошли, как видите. И дамаг очень быстро я и сношу. Прям буквально считанные минуты, и она сейчас уже откинется. Самое главное, чтобы мы успели ее убить, пока она тут полностью нам все не развалила. Короче, смотрите. А... Ой, ой ой ой ой ой Упал. Это очень плохо. Короче, когда она в зоне а, видимости... Так, чуть не убили меня то по ней дамаг наносится. Когда она из видимости пропадает, то, к сожалению, автонаводка на нее не срабатывает. Вот. Получается, чтобы вам ее быстро убить, автоматически, нужно, чтобы она была у вас в зоне видимости. Если она не в зоне видимости, то, к сожалению, убить ее не сможете. Так, все, последние 4 хп осталось, и куда-то она пропала. А, нет, все, ее убили, и смотрим, кто сейчас будет на первом месте. Так, ну-ка, смотрим, да, и как видите, я на первом месте, то есть я ни одного выстрела не сделал, за меня это, грубо говоря, сделал полностью сам скрипт с автонаводкой, и я оказался на первом месте и получил довольно много, получается, вот этих э, зубов, акульих. Когда сейчас новый раунд начнется, также будет автонаводка работать. Когда у вас акула в зоне видимости появится, то вы ее автоматически сможете убить, не нажимая вообще ни на какую кнопку. Самое главное, скорее всего, по-моему, чтобы оружие у вас было в руках. Если не в руках, то естественно убить ее скорее всего не сможете. А, ну, в принципе, на этом все. А, весь скрипт. А, единственное, могу показать еще сейчас а, другие функции. Это fly. Ну, самая стандартная функция. Здесь, допустим, поставим Q. Сейчас пропадет э, вот эта вот картинка. Я вам покажу то, что он работает. И другие функции тоже. Э, нажимаем Q. Так, меня ТПхнуло. Е-мое. Сейчас. Включаем. Не дают показать. Как специально. Либо сажусь, блин, либо какая-то заставка начинается. Так, э, Q нажал, но почему-то Fly не хочет работать, давайте скорость побольше поставим, да, как видите, скорость я больше поставил и теперь получилось, как видите, я летаю, а далее скорость получается, включаем, также ставим максимальную скорость и, как видите, я стал намного быстрее плавать. Дамаг, кстати, по акуле тоже что-то быстро наносится. Кстати, возможно, все-таки не нужно, чтобы у вас было оружие в руках. За счет этого точно я не знаю, не проверял. Но почему-то сейчас ей очень много дамага нанеслось. Буквально за секунду. А, ладно, и получается... Последняя функция Infinity Tечь. Вроде правильно так читается, хотя фиг знает, не знаю. А, ну... К сожалению, эта функция не работает, раньше она работала буквально там 2-3 дня назад, но сейчас эту функцию пофиксили. То есть можно было бесконечные зубья, ну зубы акулу получить, сейчас уже, к сожалению, этого сделать нельзя. Только вот с помощью этого скрипта быстро убивать акулу и фармить на этом, получается, зубы акулы. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Напоминаю то, что ссылка на мой сайт, как всегда, в описании. Пользуйтесь им. А на этом я заканчиваю. С вами, как всегда, был ИСБАН. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.